Здравствуйте, сегодня очередные лыжи в черном цвете стали 100 мм Flyright и давайте проверим годятся там такие лыжи для катания или нет. А лыжи, которые увидели в Ситре, я реально не понял, что это, не знаю, хотя у меня есть догадки, но не буду гадать. Расскажу просто, как ехалось. Ехалось мне на них хорошо. У лыжи очень широкий диапазон рабочих характеристик. Вот. Много вариантов катания, в которых она едет отлично, в которых нет никаких вопросов к ней, ничего. Ну, значит, как бы на скорости она стабильно не хлопает ничем, ничем, ничто, и при этом держит. Хоть в продольном скольжении, хоть в поперечном, все комфортно. Ноги ничего не лупят, вот. А, маневры позволяют, в общем, уходить по-разному, то есть на скорости за счет загрузки носа, и он загружается, в принципе, прогибается на, на скорости, как бы, да, на Маневры на катании, задник не цепляет, хотя, в принципе, и жесткий настолько, чтобы контролировать скорость. Значит, из минусов могу сказать в этой лыже, что она не прыгучая, не пружинная. Вот, она для фрирайда такая, в общем-то, может быть, могла бы быть повеселее. Потому что именно лыжа, именно катальная Она вот именно такого катального фрирайда Такого достаточно при этом быстрого, достаточно уверенного То есть я бы сказал так, я бы назвал ее рабочая лыжа Вот себе бы я такую лыжу, наверное, хотел бы Потому что, ну потому что она, она простая Она понятная, она не заставляет пристраиваться к ней Подстраиваться, перестраиваться Искать какие-то подходы к ней То есть ты просто встал, поехал И при этом у нее вот реально очень широкий диапазон Рабочих каких состояний, рабочих ритмов катания вот На всех снегах Хоть в коротком, хоть в длинном повороте Она едет одинаково на 8 из 10 где-то Ну хотя нет, наверное, на 7 из 10 Но нету ни одного места, где она как-то делает похуже там Или там получше То есть все очень ровно то есть это лыжа, на которой вот можно откататься целый день в горах, вот при каком-то при этом весенних сложных горах, когда с утра ты приехал, и там реально корка и наст, вот, и лед на трассе, а к вечеру ты спускаешься там вниз уже в смеси какой-то манной каши, мокрый, тяжеленной, да, и травы, и, там, и земли. Вот. И вот во всех этих режимах эта лыжа у вас там на семерку из десяти откатает И вам будет, понятно, и стабильно и с утра, и, и к обеду, и к вечеру Да, это не будет какая-то там, вау, там просто масса позитивных эмоций Но негатива не будет точно сто в общем-то, и все Ну вот, лично я катаюсь много, да, и зачастую катаюсь именно так в рабочем режиме И мне эта лыжа вот этим импонирует она как бы в этом плане идеальный вариант вообще. Мозг не компонсирует, позволяет они не думать и сфокусироваться на каких-то вещах вокруг тебя, то есть там, то, где ты катаешься, с кем ты катаешься и что происходит вокруг. Вот этим она мне понравилась. Ну, а понравится ли она в таком варианте вам, я не знаю, вам ориентироваться надо на ваши предпочтения, но в целом вот... Такая лыжа, больше мне о ней сказать нечего. Будут вопросы, пишите их на форуме, отвечу всем. Все, больше катайтесь, ставьте лайки. Пока.